Добрый день, тесты лыжи зеленые, красивые, чистые как холст, так и хочется заниматься искусством, тем более, что катанием они навевают на это, как бы вот, не понимаю реально, я не понимаю, как это происходит, я не знаю, сколько у них талия, но колбасу на них реально резать удобно, это какой-то маленький сноуборд, я считаю, ну я не понимаю, как это происходит, но они едут и по склону, и по несклону, без вертолета и без вертолета и вообще они едут офигенски. Они режутся и карвятся и не понятно, да, что там динамики, как у лыж для ГЭСа, цеховых у них не будет. Знаешь, что короткого поворота, как у Славы, у них не будет. но а настолько по кайфу на них кататься, я реально вот, вот настолько вот вообще не понимаю, что любой вообще вот любое состояние снега, любое количество снега, Любая его мягкость, рыхлость, вообще вот абсолютно, абсолютно без проблем. Они пройдут везде. Это трактор, пароход, паровоз. В общем, все можно писать на любом холсте. Вот можно брать такие же ровные снежные плиты и расписывать их своими художествами. И все это будет вообще пока лыжа, доставившая массу удовольствия. Я не знаю, готов ли я кому-то ее рекомендовать. Такой очень специфичный продукт Надо уже созреть, наверное, для таких талий Но я могу сказать точно, что если вы Вдруг по какой-то причине себе такие заведете В парке, вы точно не пожалеете И точно у вас не будет ни проблем, ни сложностей С катанием, все у вас будет Все вы сможете повернуть и развернуть Никаких не будет там, ни трудностей При перекантовке, ничего Но Просто, в принципе, вы можете просто брать и вот Собрались в горы, там вот покупайте такие там. Фрирайд затели, фрирайд, покупайте будет вам кайфово. Лыжи поворачивают где угодно, как угодно. С учетом того, что я уже не первый год пытаюсь тестить. Я знаю точно, что они едут везде. Даже вот при том, что снега сегодня у нас нету такого, чтобы можно было загнать их пацаны не балуйся. Но я знаю точно, что у них все хорошо. Потому что если фрирайдная лыжа едет на склоне хорошо, то в целине она, скорее всего, тоже поедет нормально. Вот такая лыжа. Просто приятная, кайфовая. Я решил поделиться, хотя понимаю, что, по сути, в качестве теста сегодняшняя погодушка моя на ней абсолютно бестолковая. Мысли не имеющие. Ну ладно, пойду поищу следующий, подписывайся на канал. Встретимся вне склона уже теперь. Все, пока.